Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту, вассаляму аля ашрафин анбияи, вальмурсалин алянабийина, Мухаммад саллиллаху алейхи, ва алихи, ва асхабихи, аджмаин, ассаляму алейкум ва рахматуллахи баракатух, мои дорогие ученики и все, кто слушает этот урок, да, увеличит Аллах субханава таля всем нам знания полезные, даст как можно больше полезных знаний, оградить нас от знаний бесполезных. На этом уроке морфуат асма мы заканчиваем. Морфуат асма мы заканчиваем, иншаллах. И потом перейдем на мансубат. На мансубат. Дай Аллах, дай Аллах. Итак, морфуат асма повторение. Аль-Фаэль. Это первый у нас. Потом аль мафул мафулу у которого не указан файл файл действующее лицо. Потом Муптада. Потом Хабар этой Муптады. Потом Исмкяна, то есть «авамели», которые уже заходят на Муптадай Хабар, Исмукяна, Уахаватуха, это мы прошли. Хабар Инна, Уахаватуха, это мы тоже прошли. Хабар Инна и мы тоже прошли. Остается у нас теперь Аттабия. Аттабиа Марфу. То есть тот, кто следует за марфу. Кто следует за вот этими впереди стоящими, которые мы уже прошли с вами? За ними кто-то идет следует. Вот, например, Файль, за ним какое-то слово следует. Или мафуль, у которого не указан файл. За ним какое-то еще слово следует. Или за муптадой. Или за хабаром. Или там еще из Океана и хабар инна вахватуга. Идут таби. таби. Слово табиин от слова, пришло, отсюда пришло. да? Отсюда мы видим слово табиин. От таби. То есть таба. Итак, таби. От таби тот, кто следует за морфу. Он тоже морфовый будет, значит. Это в Мансубатах тоже будет такая тема. А Таби Алиль Мансуб говорит: тот, кто следует за мансубом, я тоже говорит, мансуб буду. Если, если впереди меня марфу, я буду марфу. Если он будет маджрур, на Кесру заканчивается, я тоже буду маджрур. Вот так он следует за всеми именами и подражает ему. Подражает, понятно, да? И табир, а, значит, мы сказали, их четыре. Их четыре. Анат, Алятв, Атталкит. И аль-бадаль. Аль Значит, над это описание. Над описание, сифат. Сифат – сначала определение. Табион лильманаут. То есть, над это описание. И он следует за тем, кого он описывает. Ман'уд. Лиль-ман'уд он следует за тем, кого он описывает. В. Смотрите. Рафа. Если этот, тот, кого он описывает, он в состоянии рафа, то над говорит, я тоже рофа, тоже в состоянии рофа. Если тот говорит насып, я тоже насып. Если говорит хавд, Вахавдыхи". если говорит он в хавде, я тоже хавд. Если он будет ма'арифа, ма'арифа, а в определенном состоянии, я тоже буду ма'арифа. Если он будет накира, я тоже буду накира. Смотрите, над" не, над, не путайте, над, не путайте с хабаром. Потому что хабар, хабар мы проходили с вами по хабар, у муптады хабар, он отличается. Хабар не будет следовать за ним, за муптадой. Хабар никогда не будет следовать. Например, -э, попробую вам еще раз объяснить. Например, дом, дом красивый. Вот это будет муптада, это дом, а красивый его хабар. Понятно, да? например дом большой дом э -э чудесный дом просторный хлеб горячий вот это будет хабар то есть он хабар его делает рассказывает о нем а вот здесь когда мы говорим когда мы описываем когда мы описываем какую-то вещь мы говорим горячий хлеб который был на столе был очень вкусным например да Смотрите, то же самое же можно было сказать, горячий хлеб, а там я говорил, в первых примерах я говорил, хлеб горячий. Видите, разница у нас это чувствуется в интонациях. Итак, над, над это описание, над это описание. И оно следует во всем. Во всем, как мы сказали, он говорит, если тот рафа, если хлеб в состоянии рафа будет то описание тоже будет в состоянии «раф». Если насып, то насып. Если хафт, то хафт. Если тариф в определенном состоянии, например, аль-хлеб, да, например, аль-хлеб, или дом аль-байт, например, то тогда описание его тоже будет аль-джамиль. Понятно, да? Вот это вот разница ната и Хабара. Не путайте. Думаю, я вам объяснил. Сейчас примеры еще посмотрите. Кома зайдун аль-акилю. Смотрите. Кома зайдун аль-акилю. Встал зайд, аль умный. Встал умный зайд. То есть, вот так можно сказать. По-русски, чтобы у нас, у нас обычно описание прилагательное, оно впереди стоит. Встал умный зайд. А здесь говорится сначала э, то, тот, кого мы описываем, потом описание. Кома зайдун аль Далее, например, я увидел райту зайдан аль -акля. Я увидел умного Зайда. Может быть, много Зайдов было, а самый умный у них был вот такой аль -Акль". Описание у него есть. Или Марар дуби Зайдин, То есть, здесь, смотрите, в трех примерах, зайд здесь Марфо, состояние Рафа. Этот говорит, я тоже буду Рафа. Я тоже Рафа. Кто-то скажет, Амунур, а ты же сказал, он во всем пере... следует. А почему тогда Аль-Акилю на Дамму? А здесь на Танвин Дамму. Зайджи на Танвин дамму, значит, во всем, если, значит, тоже. Потому что здесь Алифлям. У нас первые уроки были, что если Алифлям заходит, то тогда Танвин уходит. Это уже другое правило, да? Но факт, что если этот Марфу, я тоже Марфу. Если этот за, а, Зайдан Мансуб, я тоже Мансуб. Аля Если он говорит Зайдин на, а, Маджрур, то я тоже буду Маджрур. Все, это, я думаю, все поняли. Все поняли Баракалофикум, Язакумуллахарент. И еще здесь есть некоторые моменты. Мы же сказали Марифа. Он следует Рафа Хафт, потом в Марифа и Накера. Марифа и Накера. То есть Марифа мы сказали это в определенном состоянии, то есть имя какое-то в определенном состоянии, или Накера, неопределенное состояние. Вообще, вообще в своей основе, вообще в своей основе, смотрите, должно было быть Накера. Впереди стоит, должно было стоять впереди, чем Марифа. То есть нужно бы, надо было говорить, он следует за Марфо, за Манрутом, Рафа, Насба, Хавда, потом Накира, потом Марифа. Но здесь ученые, ученые по грамматике, смотрите, ученые по грамматике, которые всю жизнь уделяли вниманию именно изучению, обучению, толкованию именно Арабского языка, грамматики, сарфа. Но смотрите, какой у них мангач. Здесь даже вот говорится про мангач. Маарифа сначала он говорит. Маарифа. Потому что самые вещи маарифа определенные состояния, которые, которые находятся в определенном состоянии. Я, ты, он, она. Самое из местоимений, самые определенные, самые на первом месте стоит я и мы. То есть мутакяльным. Потом Мухатаб, к кому мы обращаемся? Потом идет Гаип, третье лицо. Это вот Маарифа. Понятно, да? Давайте сейчас Маарифа. Какие бывают виды Маарифа? Это, конечно, целый урок по отдельности, если брать. Брать, например, книгу Аджрумия уже с Шархом, но мы с вами просто матан проходим. Мы с вами сейчас матан проходим. Мы как бы, я вам даю даю вот, вот эти сливки самые-самые-самые начальные, но самые такие, самые лакомые куски этой, этой науки. Аль-Ма'рифа. Аль конечно, первая, первая, первая, первая из Ма'рифа. ариф – -Ма это имя Аллаха Субханава Та'ля. Аллах Самое имя, самое лучшее, самое прекрасное – это... Имя Аллаха Субанаваталя. Понятно, да? Был один шейх, ученый, его звали Сибавайх. Братья таджики из Таджикистана меня слушают. Сибавайх, они знают, что Сибавайх переводится как «райхату, райхату туфах, то есть это запах яблока. Запах яблока. Сибавайх, если скажете Сибавайх, все, люди уже знают, что этот человек в грамматике арабского языка, он очень сильный, сильный ученый. И он что сказал? Он сказал, самый из сема арифатов, их много ма'арифа, то есть слова, которые в определенном состоянии, как я уже сказал до этого, «дамиры», или, например, «указательное местоимение», или еще какие-то, или «алиф-лям», где это все ма'арифа в определенном состоянии. Но на первое место он поставил имя Аллаха Субтитрова. Хотя имена есть у него, отдел, отдельный отдел имен, имен имена человека, имена городов, например, это ма'арифа называется. Но Аллах, он поставил на первое место. Смотрите, какие, какие ученые. Вроде бы он изучает грамматику просто. Вроде бы он изучает грамматику, но однако он поставил имя нашего Создателя, нашего Бога, нашего объекта поклонения. Он поставил на первое место. И дай Аллах, чтобы Аллах Аталию, простил его все грехи, и чтобы Аллах Аталию, ввел его в рай без расчета и наказания. Аминь, аминь, аминь. И даже одному приснился он во сне, и, и тот спросил его, как поступил с тобой твой Господь? Он сказал, простил меня. Он меня простил. За вот эту фразу, за вот это предложение, которое сказал, что самое, самое наилучшее слово, которое находится в определенном состоянии, это имя Аллаха, Субтитры. Он поставил на первое, на первое место. Понятно, да? Потом уже дальше уже идут ученые, уже дальше классификацию выставляют. И говорят, например, Роджуль, а Роджуль, Аль Гулям. Где, то есть, слова, в которых алиф лям приходит, это все. Вы знаете уже. Это уже, если бы просто Роджуль было бы без Али или Аль -гулям», Гулям был бы без Али это было бы Накира. В неопределенном состоянии. Какой-то мужчина, какой-то ребенок. Но когда аль приходит, определенный артикль, аль, то тогда он делает слово в определенном состоянии. Какой-то конкретный, какой-то определенный мужчина или какой-то определенный гулям. Правильно, «дамиры» идут впереди. Ана-ва-анта. Ана-ва-анта. Ты, он, она, я, мы. Это вот до Местоимение это уже Шара. Указательные местоимения, это, этот это все указательные местоимения. Зайдун, Мака – это имена. Имена мужчин, имена женщин, имена городов. Это галям называется. Имена, понятно, да? Маарифа мы прошли. Наат мы прошли с вами. Мараколофиком. Алятф, алятф. Куама Зайдун в Амрун, пример. Стал Зайд и Амр. Амр, то есть мужчина, которого зовут а Амр, да? Мужчина, его имя Амар. Встал Зайд и Амр. Вот Амр, это в данном случае будет Атв. Далее, смотрите. Раайтузайдан. Ваамран. Я увидел Зайда и Амра. Я увидел Зайда и Амра. Далее. Марартуби Зайдин, Ваамрин. Я прошел мимо Зайда и Амра. Смотрите, он тоже следует. Адф, адф, он тоже следует. Если этот морфо, зайд, амр тоже будет морфо. Если зайд, мансуб, я тоже мансуб. Если зайд, э, маджрур, я тоже маджрур. Ну и последний пример. Зайдун, Зайд говорит, лям якум, не вставал. Уалям якум, не садился. То есть вы видите, в этих примерах, здесь, в четырех вот этих примерах, участвует буква ВАУ. Вы все увидели, что здесь участвует вау, как связующая буква. Вау. И. И, и, и, и, да? Вот это буквы адф называется. Буквы адф. На самом деле их больше. На самом деле не только вау. И поэтому мы проходим здесь. Хуруфуля, атви ашаратун. 10. Их, оказывается, 10 этих букв. Не только вау, а еще другие есть буквы. Давайте посмотрим. Ага, аль -вау. это вот, который мы примеры уже проверили. Все, аль -вау. есть. Следующее, альфа, фа фа, тоже приходит. Дальше, ау, или, сумма, потом, ам, имма, тоже смотрите. Баль, ля, лякин, хатта, это все буквы, связующие. Понятно, да? Это все называется 10 букв Атфа. хуруфуля Атфи. Они приходят, например, говорим Кома Зайдун и потом говорим, например, Сумма. Да? Сумма Амрун, а потом Амр. Где у нас Сумма? Вот она, Сумма. Понятно, да? И далее? Сумма Амрун. Понятно, да? По хуруфуля Атфи целый урок можно провести. Дай Аллах, дай Аллах. Мы все-таки придем к этому. Мы все-таки придем к этому. Иншалла. Иншалла. Атф. Атф. Мы прошли, да? Таукид. Усиление. Таукид усиление. Таукид это усиление, запомните. Это он говорит тоже. Я говорю, таби он лилман муаккет. Следую за тем, кого я усиливаю. Фи в четырех вещах. Рафаги, ва насби, вахавды, вата арифи. Рафа Насбхавт и в определенном состоянии маарифа Маарифа мы с вами уже проходили. Таукит это усиливает, понятно, да? Таукит значит усиливает. Давайте посмотрим. У него тоже есть альфазы, есть слова, определенные слова. То есть через какие-то слова усиление происходит предложение. Через какие слова усиливается? Давайте посмотрим. кулью смотрите, кульлю. Слово «куллю», например, «раайтуль каума» кульягум, «я увидел людей», говорит, кульягум «всех их увидел», «я их всех увидел», «весь народ увидел», «я увидел каум», «каум» здесь тот, кого мы усиливаем, а что за усиление «куллю», смотрите, «куллю», значит, если каум был в состоянии насып, то «кулля», тоже в состояние насып. аль-каума куль если бы было бы например аль-кауму куль было бы понятно да все так дальше ajmao аджмау", аджмау. то есть то же самое как бы всех мы вот говорим ajmaoim всех у него есть еще производные от этого аджмау. такие же у него у них такое же значение актау абтау абтау абтау абсау". Вот так, понятно, да? То есть я говорю, например, Язак Аллаху Хайран Аджмаин», например. Язак Аллаху Хайран Аджмаин». Да, вознаградит вас всех Аллах Спаналтала благом Аджмаин. И я еще усиливающий. Я делаю усиление таукит всех, без исключения. Аджмаин. А потом еще добавляю производную от этих слов, от этого слова. Актаин говорю. Или аптаин. Или АБСАИН. Понятно, да? Всех, всех, всех, всех, всех, всех, всех, всех, всех, люблю, люблю люблю и уважаю, все, все, все, респект и уважуха всем. Пример. Марарту белькауми аджма'ин. Смотрите, я прошел мимо народа, всего народа, всех их, всех этих людей, я вам всех их прошел. И можно добавить здесь актаин, аптаин, апсаин. Понятно, да? То есть усиливает, это усиление предложения. Что я их всех обошел! Всех обошел! Не было никого без исключения, никого не оставил. Дальше. Кулю мы поняли: аннафсу! Аннафсу! Кома зайдун! Встал зайд. На всугу! На всугу! Именно он встал! Никто-то другой! А именно этот зайд встал! На Я еще усиливаю! Да, он конкретно. Или он зашел, пришел в класс, например, пришел в кабинет, например, директор. Пришел в директор на Он сам пришел. Он конкретно пришел. Именно он. Это усиливают слова усилители. Понятно, да? Слова усилители. Так и напишите. Оттаукит это усиливающие слова. Усилители. Они усиливают предложение. И аляйну, аляйну, здесь понятно. То же самое. аляйну айну как аннавсу. То есть я увидел, например, Амира, Айнугу, я его увидел конкретно, все, он конкретно был этот, конкретный был человек, все, нет сомнения. Пример я, конечно, не, при, не привел, а зря, ну ладно. В общем, самое главное, вы поняли, кулё аджмау нафсу аль Айну, есть контакт. Следующий таукит мы прошли, Аль Бадаль. Последнее из Таваби Аль-Бадаль. Бадаль – это замена. Бадаль – это замена, запомните, замена. То есть что-то нужно там поменять. Что-то что надо уточнить. Или конкретизировать. Или там я что-то ошибся там словами, например. Бывает же у нас в предложениях ты что-то хотел сказать одно, а у тебя другое вышло. Ты, и ты ошиб... Поправ... Поправка. У тебя выходит потом поправка следует за ошибкой. Ты говоришь, я увидел, например, там Ивана, а хотел сказать, Махмуд был. А, все, это Бадал. Это Бадал. Давайте посмотрим, Бадал, какие у него есть. Хадара Алиюн. Смотрите, пришел Али. Я когда говорю, например, Хадара Али, пришел Али. Человек, который рядом со мной стоит, он говорит, какой Али? У меня есть Али, мой брат, братишка мой есть Али. У моего, мой сосед есть Али. Дядя есть Али. А ты говоришь, пришел Али, твой брат, Ахука. Понятно, да? Вот в данном случае, Бадал, это конкретизация, еще там, оно, замена. Можно было понять, много Али. Целый кишлак у нас там Али, в кишлаке там 30 Али. А какой конкретно Али? Конкретизирует, ты говоришь, Ахука. И вот в данном случае, смотрите, Али состояние Рафа заканчивается на дамма, а Хука тоже будет состояние Рафа, а Хука в состоянии Раф, понятно, да? Дальше, второй пример. Акельту Рагайфа, я скушал лепешку, лепешка хлеба. Все скажут, о, Рагиф -Ра целый съел что ли, ты чё? А я говорю, нет, нет, нет, Сулиуса. Третья его часть. А, видите, поправочка, это вот бадал. Рагифа. На, на фатху заканчивается. Сулюса, третья часть, тоже заканчивается. Сулюса, это... Гу, это Дамир, возвращающий на рагиф, на лепешку. Это уже Дамир. То есть вы не его, на него не смотрите. А вот здесь сулюс треть. А дальше его. Здесь нету. Здесь не должно быть на фатху. Здесь это э, Гу. Дамир не имеется в виду. Понятно, да? Запомните. Здесь имеется в виду вот Сулюса. Солюсагу. Или нисфагу, половинку. Или Рубаху, четвертинку. А если бы я все съел, сказал бы, я бы скушал лепешку всю, куллюгу, то вы бы знали, знали бы, куда я уже говорю. Это был бы уже таукид, так ведь? Потому что мы сказали, что там кульлю Видели? Кулю. Ведь всю лепешку бы я съел, это уже таукид, усиление. А Смотрите, какая грамматика. Каждое место, каждое слово на своем, на своей полочке стоит. аль хамдули ля аль -хамду -ля, аль -ля. Поэтому все в таблицах, это очень, очень хорошо все это. В голове а у тебя сразу порядок, а приучает, приучает тебя к порядку. Везде все у тебя на полочках разложено. Таблицы, чертежи, рисунки, вспомогательные какие-то вещи. Так, дальше. Бадаль, давайте вернемся к Бадаль. Значит, еще последний, последние два примера у нас. Нафа они Зайдут. Мне Зайд принес пользу. Не это мне. Нафа, нафа пользу. Помог мне Зайд. Конкретно я уже конкретизацию уже говорю. его Аильм. Именно чем он мне помог? Его своим знанием. Он мне помог своим знанием. Не своим физическими там, данными, мышцами, там, еще чем-то непонятно. А здесь я говорю, мне его его знания мне конкретно помогли. По милости Аллаха, по милости Аллаха. Так, далее. Последний. Вот здесь ошибочный бадал. Смотрите, сколько видов бадала. Опять говорю вам, это целый урок по бадалу. Я вам выдаю просто сейчас самую главную соль. Суть райту Зайдан, альфараса. Я говорю, я увидел Зайда. Потом говорю, альфараса, лошадь, потому что я хотел сказать райту альфараса. Я я увидел лошадь. Понятно, да? Человек ошибся. Ну, может быть, разговаривали и туда-сюда. Он сказал, я увидел Зайда, альфараса. Я увидел фараса, лошадь. Может быть, это была лошадь Зайда, может быть, еще что-то. Но человек оговорился. В данном случае здесь Бадал нужен. Здесь нужен Бадал, который будет заменять. В данном случае Зайд, если у нас в состоянии насып, значит, то слово, которое приходит на замену, оно тоже должно быть насып. Понятно, да? Тоже должно быть насып. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем. Марфуат. И переходим уже к другой теме. Иншалла, иншалла. И, в принципе, уже у нас заканчивается. Уже близко-близко мы к завершению нашего матна. Это только матан. Это только матан. Аджерамия растянулся у нас на 40 уроков. А что говорить про шарх? Потому что шархов очень много. И книг очень много. разных шархов, разных ученых. И... Там уже шархи растягиваются на 140. Еще добавляйте 100 уроков. 140 уроков. Если уже хотим конкретно пройти какой-то шарх, чей-то, э, разобрать все по полочкам и все разложить, и все поставить на свои места, конечно, здесь уже не ограничишься ты. Поэтому смотрите, когда вы выбираете какой-то шарх, кто-то из преподавателей говорит, давайте мы с вами пройдем э, Аджрумию. Вы скажете, сколько уроков, Будет у он скажет, ну, а мы пройдем его там 10 уроков. Скажете, как 10 уроков? Мы только матом, мы только матом проходили 40 уроков без погружения. А как мы можем пройти книгу, шарх, и за, за 10 уроков, или 15, или 20 уроков? Ну, смотря, конечно, какой преподаватель. Какой преподаватель? Сколько времени на каждый урок уходит у него? Субхана Кл ⁇ ма, Обехамдик Ашхаду Аллаха Илаха Илаанта, Астал Фирука, Ваатуба Илейка.